Всем привет! На связи Виктор Бандолет и это следующая серия сток-шоу «Профессиональный маркетинг». Сегодня мы в видео поговорим о ограничивающих убеждениях. Знаете, развиваясь уже более четырех лет, уже почти пять лет в сетевом маркетинге. И строя международный бизнес в, в различных странах снг всегда я слышу одно возражение эй виктор у нас в москве либо там в тюмени либо в ежевске не такие люди как у вас в беларуси у нас не все так просто с приглашениями люди не так идут либо партнеры с Украины. Нет, слушай, Виктор, да тут такие, понимаешь, люди неподъемные. Прям эм, не знаю, что необходимо сделать, чтобы их вовлечь в какой-то процесс. Это же Украина, это вам не Беларусь. И так совершенно в каждом, в любом городе, в каждой стране. Ребят, ну, дамы разные. А, дамы разные, но мы, действительно, все мы. Все люди на планете Земля хотим быть счастливыми, хотим быть успешными, благосостоятельными и побольше бы благ. Да? Так что любой продукт, любая возможность подходит до каждого, абсолютно до каждого. Всем нужен ваш продукт и всем, нужен, всем нужна ваша возможность. Вопрос только техники преподнесения, техники продажи и рекрутинга. Да, то есть э, вопрос, какой призме вы это преподносите. Не ставьте вот эти ярлыки, э, не ставьте те ограничивающие убеждения. В особенности вы э, знаете, когда э, за, начинаете заниматься каким-либо продуктом, да, то есть, там, приведу самое банальное, э, косметика, да, уход за волосами, вы понимаете, что человек, если не каждый день, то через день моет голову. Да? Шампунем. И по какой-либо причине вы понимаете. Не, не то, что понимаете. Ваш разум и ваше подсознание вам говорит. Мой шампунь ему не подойдет. Он не будет моим шампунем пользоваться. Либо зубной пастой. Понимаете, что человек чистит зубы. А вы такие, нет. Он будет чистить вот той маркой, а моей маркой не будет чистить. Это защитный... Защитный рефлекс вашего организма То есть это просто он вас защищает Для того, чтобы не выходить из зоны комфорта И поймите, как только вы под, под совершенно другим углом Посмотрите на все это, на ваше предложение, ваш продукт Вы построите огромную клиентскую сеть, структуру, партнерскую сеть у вас будет все просто замечательно. Просто снимите эти ограничивающие убеждения и ярлыки. Просто их не ставьте. Эти ярлыки, эти убеждения э, привиты нам с рождения, да, различными СМИ, окружением э, нашим. Это как призма определенный, экран, да, так, как еще многие говорят, розовые очки. На самом деле этого не существует. Если вы просто придете и адекватно, с полной внутренней энергией начнете преподносить ваши возможности ваши продукты вы посмотрите насколько людям это необходимо потому что каждый хочет быть здоровым каждый будет, хочет быть счастливым и богатым так что ребят я верю что это видео было для вас полезным ставьте лайк неважно где вы его смотрите подписывайтесь на мой youtube канал или тут либо тут либо тут, либо тут, неважно где вы увидите, подписаться на канал, чтобы быть в курсе первым в выходе новых выпусков и делитесь с друзьями для того, чтобы как намного больше в вашем окружении, особенно ваших партнеров, узнали новую информацию и становились профессионалами в сетевом маркетинге. Я надеюсь, что вы приняли решение стать профессионалом сетевом маркетинга. Я верю, что вы делаете все необходимые действия в этом направлении. И ответьте в комментариях, да, насколько часто вы встречаетесь с этими ограничивающими убеждениями, насколько часто они у вас присутствуют да, в виде отговорок, для того, чтобы а, как-то отлынять, как-то что-то, и как вы с ними боретесь. Это будет полез полезно а, более 2000 читателям моих ресурсов. И вы сделаете огромную работу для того, чтобы все становились профессионалами сетевого маркетинга. С вами был Виктор Бандалет и до встречи в следующих видео. Пока-пока.